Сарочка, а ты посуду помыла? Да, маменька. Сара, а ты в магазин сходила? Да, сходила. А ты огород скопала? Скопала. Сарочка, а ты скотину покормила? Нет, маменька, спит еще ваш сыночек.